Добрый день, с вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня в нашем обзоре механическое реле давления толтехника PM5G с накидной гайкой диаметром 1,4 дюйма с прокладкой сразу в комплекте. Под крышкой самого реле находится подключение электрическое и регулировка для реле. Здесь мы имеем подключение лайн, входящее электричество фаза 0, и подключение мотора, входящее электричество фаза 0. Заземление подключается отдельно на своей площадке. А, настройка осуществляется с помощью двух этих регулировочных болтов. Здесь мы видим давление P, плюсик и минусик. То есть при зажатии гайки мы увеличиваем давление включения насоса. При отпускании давление включения насоса уменьшается. Этот маленький винтик предназначен для регулировки дельта П, увеличивая или уменьшая. То есть этим болтиком мы выставляем давление, когда насос включится, этим разницу между давлением включения и выключения. То есть зажимая и увеличиваем разницу. То есть если у нас давление включения выставлено, к примеру, там 2 атмосферы, и мы зажимаем второй болтик, то разница... На давление выключения будет увеличиться то есть от 2 до 3 3,5, с половиной 4 если отжимаем то мы сводим давление включения и выключения друг к другу максимально близкое давление которое мы можем свести это полуатмосферы то есть нельзя сделать 2 и 2 и 2, то есть 2,2,5 с половиной минимально что мы можем свести заводские настройки у этого реле 1 4 1 4 атмосферы давление включения 2 8 давление выключения Реле довольно надежное, но не защищено от, мех... от осадков. IP44, то есть практически никакой влаги в плане там, даже капель погружения под воду не должно быть. Ток рабочий до 10 ампер, 250 вольт максимум. Такое простое, довольно надежное реле. С вами был интернет-магазин «Водолей». Заказывайте, спрашивайте, мы всегда с вами. Всего доброго, до свидания.